И всем привет, друзья! С вами снова я, Альмир. И, друзья, в этом видео, друзья, мы будем выживать в вот в таком вот э, острове без ничего. Эта карта называется Вон Блок. Немножко я тут повыживал уже вот добыл несколько некоторых вещей. И, кстати, друзья, э, не забудьте поставить лайк подписаться на канал и ставить колокольчики это очень важно и кстати спасибо вам огромное за ваши 200 подписчиков друзья конечно вы это сделали короче вам еще один задание друзья до следующего года набрать ли не... сейчас скажу Вот, друзья ну что ж я начинаю у меня тут запись прервалась и что-то там произошло конечно короче какой-то криндес тут произошло друзья ну что ж добываем короче вот что я тут все добыл вот это, это с, два, да, с, два семена и одна роза у меня из сундука выпала короче все добываем друзья так тут глина немножко выпала и вот Хорошо, произошло уже мы тут добыли друзья 15 блоков надеюсь запись будет друзья хорошим по крайней мере надеюсь а зачем мне так много этот э, глины друзья что я буду делать так я друзья буду э, тут использовать короче э, перемотку потому что это будет скучным и так далее и, короче вам не понравится это короче пока что будем расширяться друзья потому что поскольку тут если добыть э, так сколько там 50 блоков и тут должны спавниться эти мобы различные и тут друзья кстати есть вот такие вот категории пока что мы в об, обычном мире друзья выживаем Потом в конце будет, э, этот... короче, тут будет, короче, полный криндес, друзья. И пока что у нас тут ночь и ничего нету, почему, друзья? А где наше солнце, небо и так далее? Ничего нету, друзья. А мне страшно. Я буду давать все дерево. И кстати, друзья, э, вы не заметили кое-что в моем скине? Да, друзья, вы совершенно правы. Я использовал, короче, я не смог найти э, этом Мистер лаунчере свой официальный сайт и не смог установить свой скин. Поэтому я просто устанавливал скин э, с помощью своих папок и так далее и так далее и так далее. Короче, все забьем, друзья, будем, будем ломать. И, кстати, друзья, как вы скажете, что мне э, в этом снять? Летсплей или просто повыживать и все. Пишите это обязательно в комментариях. Мы пока что будем давать. Точнее я. Yo, los, Типа это уже следующая категория. А, Love. Что это такое лос, друзья? Так вот, друзья, пишите в комментариях, что мне снять, лесплей или просто повыживать. Я вот, например, хочу тут снять какой-нибудь И смотрите, друзья, зачем-то у меня тут <свы> такие крошечные, друзья, зачем они такие? И об этом пишите в комментариях, друзья. Это важно для меня. Ну что ж, я уже тут... Ох, нифига себе, арбуз, друзья, нам еда как раз-таки нужна. Пока что не нужна, у нас голд пока что нет. Пока что давай добавил... Блин, капец, друзья, зачем тут так много... Этот, э... А нет, друзья, знаете, что я сделаю сейчас? Вот так вот и вот так. И сделаю себе э, верстачок. Ну, вот так вот. Возьму вот сюда, так, теперь... Теперь, друзья, его вот так вот поставлю сейчас. Вот так вот. Будет использоваться вместо пола и верстака. И теперь будем расширяться, друзья. Вот так вот. Вот так вот аккуратненько, друзья, все постраиваем. Эту идею, кстати, друзья, я брал э, от ютубера Фиксая. Но, конечно, я не буду этого скрывать. Ну, ну зачем, друзья, скрывать все это? Так, вот так вот. И, кстати, э, в этом э, безумном мире, так сказать, друзья, и ютубер Лололошка тоже выживает. Он там тоже сделал какой-то летсплей так я случайно нажал на картку друзья и вот пока что буду расширяться вот так и вот так я буду э, этот земельку буду я этот земельку буду друзья тут, э, короче экономить потому что земля нам очень нужна вот так вот ставлю и вот так вот Но пока что хватит друзья я же перфекционист, друзья. Я с этой стороны тоже буду так сделать. Точнее, так вот так вот построюсь. Вот так вот. А интересно, да. когда тут выпадет наконец-то этот... А... Короче... Камень. Нет, камня очень не хватает, друзья. Опа, вот и наша первая, друзья. Как я сказал, свинюшка. Давайте мне... Так, давайте вот так вот его затолкаем, друзья, куда-нибудь вон туда, чтобы он не упал, не упал, друзья, но чтобы не упал. И добываем дальше. Так, я тут уже видал, у нас тут, короче, выпал. Опа, пожалуйста, не упади, это мне очень дорого. Так, пока что, короче, подзол, друзья, нам тут выпал, я повидал, так сказать. Пока что все положим на наш сундук. Так, уже почти рассвет наступает, друзья. Так, добываем. Зачем он? Тут вот, лут, вот, друзья, какой-то маленький. Вот, видите, крошечный какой-то. Вот вот сейчас вот сюда вот я его брошу. Смотри, какой он маленький, друзья. Его почти что не видно. У меня, тут, конечно, Optify нету, друзья. Так, добываем, друзья. Я играю на версии 1.15 Forge. Я этого тоже не буду прятать, друзья, так себе. Буду все-все-все рассказать друзья. Потому что в моих роликах, как вы видите, друзья, я вообще не разговариваю. Какой-то занутный у меня голос. Вообще я сам себя не люблю. Так, друзья... Эм... Сейчас я резко вырублю запись и посмотрю, что у нас у меня там получился. Для вас это будет такой э, коро коротенький 1 секунд, а для меня наверное много. Ну что ж, я вырублю. Вырубляю запись. И кстати, друзья, если вы заметили, я тут э, качество видео ухудшил, друзья. Там у меня какой-то появилось. Э, Короче, вы его за... будете замечать. Короче, прям в середине экрана, друзья Там написано Screen персер какой-то Вот Поэтому я ухудшил качество видео, друзья Ну что ж, буду до... дальше давать, друзья Так, добываю Буду использовать, как я уже сказал Большую перемотку О, друзья, нам, нам пришел корова. Надо бы сделать, друзья, какой-нибудь загон для них, чтобы они не упали. Так, да, делай кого вот так. Давай, коровка, коровка, коровка. Вот сюда вот так вот. Так, у нас тут дерево есть, дерево. Я, конечно, друзья, все дерево перебо... переработал на, на доски. Точнее, на полудоски, друзья. Буду дальше давать. Блин, что-то, друзья, нам не выпадает ни одного дерева. Что за фигня? Так, положу вот сюда все эти вещи и буду дальше давывать, друзья. О, друзья, наконец-таки дерево. Всего один штук. Что за фигня, друзья? Почему-то нам вообще не везет, друзья? Интересно, зачем? Интересно, зачем, друзья, нам не везет. Так, тут есть два дерева. Вместе это будет шейг. Шейдбер... Короче, положи его в сундук и буду, друзья. Кстати. Я буду, друзья... и а, точнее, друзья, я начинаю терять этого блока. Так, нам выпала курочка Джек. -ху -ху -ху. Курочка Джек. А, молодец, ты, ты сама отошел. уси пусичка ка Пупсик. Все, друзья, я буду дальше давать и суперскорость. скорость. И так далее. И далее кудочка зек нам смотрит еще смотришь дебил так добывая друзья дальше так нам выпал какой-то сэст берем все эти вещи и кстати друзья сразу буду садить дерево потому что мы в дефиците дерева кстати, надо переработать что за фигня. Так я его переработал, короче. Немножко буду подальше, друзья, садить дерево. Это это дерево, это дерево. Я блин разговариваю как э, этот, э, короче. Ну есть еще один блог, блогер, короче, один мужик сидит там возле холодильника. разговаривает разговаривает друзья так буду строиться вот так вот Блин, что -то неудобно неудобно хоп хоп хоп и вот сюда вот поставлю землишку и пусть пусть друзья растет наше наше так сказать дерево и кстати чтобы его срубить надо еще сажиться так сказать Пусть они, когда я его отравлю, пусть сожица остается вот в этом вот месте. Вот так я его вот так вот. Вот так вот, друзья, я его поставлю. Ну что ж, друзья, в этом видео... Что, за фигня? В этом видео, друзья, я немножко пообоживал в этом месте. Если вы хотите продолжение, то ставьте лайки, пишите в комментариях. И не забудьте подписаться на канал и ставить колокольчики. Всем пока, друзья!